Здравствуйте, мои подписчики. А, сегодня вот хочу еще показать вам о... уточек. Вот она, машинка иди, машелошка. Вот она. Самая добренькая уточка. Сейчас они у меня уже занесли, яички начали нести. В день по три штучки. Вот она, вот это несется, вот это вот несется. И вот белоснежка, и белоснежка несется. Но они меня боятся, а вот, вот это товарищ, самый-самый-самый лучший товарищ, да? Очень, очень какая. Вот. Ну, что я им сделал? Во-первых, я их сюда всех с улицы перетащил. Были морозы больше минус 15. Один у меня отморозил ноги, пришлось его с ним проститься. А вот я им сделал гнезда. Так вот. А, поставил еще дополнительный бак на 130 литров. Ну, в общем, они у меня тут балдеют. До, да, красавчик, сюда. Вот так вот. Самые выгодные уточки, какие у меня когда-либо были.